Секретарей, врачей и плотников, и прокуроров, и суда, да-да, а также против всех работников, да, поздравим с праздником труда. Желаем вам в труде терпения, Что про заклон и интеллект, Ага, и от начальства уважение, да, И от коллег сплошной респект.